привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и после интервью с ирой которая была участницей гонки мини Transat. мы вам расскажем немного о собственно лодках которые принимали участие в данной гонке итак мы сейчас едем на пирс на котором стоят лодки 6,5 половиной метров которые перешли Атлантический океан. Итак, в тузик и погнали. Эта гонка начинается в Ля Рошеле, и имеет два лега. Первый это Ля Рошель э, Гран-Канария и второй из э, Гран-Канарии на Мартиник. То есть первый лег 1300 миль и второй практически 3000 там 2 800 давайте я вам покажу лодки на которых гоняются в этой гонке мини трансат пойдем идем на пирс идем здесь все стоят все победители все финишировали вы видите на Сколько лодок, сколько э, лодок финишировало. В этой гонке ежегодно стартует 80-90 лодок. В этом было 87 участников, потому что 3 зафейлили старт по каким-то причинам. У этих лодок есть э, несколько жестких правил. В длину они 6,5 метров и ширина 3 Большинство людей, которые гоняли в мини трансат это все-таки из Франции. Но для того, чтобы участвовать в этой гонке, нужно обязательно пройти достаточно жесткую квалификацию. Ну, идемте дальше, посмотрим на оставшиеся лодки. Причем начинаются победители с начала понтона, где мы начали гонку, начали заход на пирс. И по мере поступления лодки ставят к этому пирсу, который сделали на Мартиник специально под мини-трансат. Ну вот, собственно, мы уже и здесь, вы уже посмотрели на все это количество участников, на все это количество победителей. Огромное количество, огромное количество лодок и смелых людей, которые пересекли Атлантику. И, между прочим, это почти пятерочка. 5000 миль практически было покрыто в гонку от Ля рошеля до Мартиника. Вот мы сейчас подошли к человеку, который э, сделал мини-трансат. И, как вы видите, лодка стоит в самом начале. Э, он финишировал, вероятно, в первых э, победителях. А все? Да. Можно ли мне на борт? Конечно. Но, но, но, но, но, но. Welcome. welcome. Hi. Nice to see you again. So I see что, you are закончили uh, just on the first row, so probably you finished you finished uh, in uh first line? No what no? happened, I'm sorry. Что no, ah. no, no. the opposite Explain very good in English, but I was with the spin acres. Uh -huh. At any time it's was going up wind, you know? Yes, yes, because it it's overwind. Yes, yeah. too much wind. And it was I it was night and I was not so speed to take a yes, wave, yes. To give, uh, uh -huh. Yeah, it's, it's going up and when it's coming down, a uh, waves is coming inside, is exploding the um, the jacket. Uh huh. And I was launched on the other side and I think This one I've been taken or a... here, you know, because it was not played. Ah, so okay, I yes. This, this So you hit it? Yes. Is broken? No, uh, but it was this way. Ah, no, okay. Of, uh, and I've done uh, 12 days of Atlantic in this condition, so. Oh my God. I was not able anymore to use the big spin anchors, because it was too heavy for me to do that, and I was using just uh, cod five and medium a little bit. Oh я not... Anyway, you finish it. Yes, yeah, Very cool. Can you show uh, your boat? Because uh, people who uh, watch our video, they never saw, they have no idea about how, how to sail on this boat and this kind of boat Because uh, we are, uh, cruisers, we are это 6,5 метров и большой 3 метра. 3 метра. Yes, 1,1 тонн, the heavy. Uh-huh. So it's and, light. Yes, it's a Pogo 2, not in production anymore from from some years, but still a very strong boat. Uh-huh. And uh, has of course uh, automatic pilot for to be self-in drive. And uh, we have seven uh, sails. Oh, it is according to rules you oh, have course. you cannot have more than seven no, sails. No. It could be same. any sales. No. Well, no, one is obligatory. The uh, -huh. uh huh. Like uh, a main city. main and, yeah. Uh -huh. The other one not. But you can choose which one uh, like a code main. zero and uh a... zero also, but uh, I was thinking not to bring it, but at least I was not having money to buy another sale, so <laughs> Okay, but how many sales do you have? <laughs> Seven. Seven. So yes. totally you have uh, uh, all the according to rules. Exactly. Okay. And uh, I would like to show also inside a, a little bit. If you yes, want. yes, of course they want. We have uh, outside a big balustrade, uh -huh. so the boat becomes like almost uh, eight meters, something like no more, more nine meters. Oh, so it is two, two a... point. Like in the pools, like big pools. The... So you have sails for a bigger uh, Ah, okay. <laughs> okay. Yes. Is this <laughs> After no, how many days did you sail? <laughs> yes, but it's, it's wet, you know? it's, the wet is there. Yeah, humidity. Yes. If you want, I have a, a little light. I don't know if. You no, no, no, no, it. it's fine, everything. не okay. So it is a place uh, for sleeping or? No, we never sleep up. Uh, yeah. Never, never, never. I, we just. Sleep, uh, where we make the respect the. way you drive. Yes, exactly. yes. But uh, normally would... the remain uh, up. Ага. Окей, uh -huh. okay. so what do you have here? What is it? Uh... This is the meteor with the pressure of atmosphere. Ага. Uh -huh. And uh, you can um, uh, have it uh, each day, and you have a diagram, uh -huh. uh, where you can see what is happening to the meteor. Yes, meteor. yes, is a change it in yes. a perspective. Every two hours, I think. Yes. Uh, uh -huh. oh, no, sorry, hours. Three hours, three, hours. three or four hours. Yes. Okay, what else do you have here? So I I see you have. Um, methanol boxes. Yes, because inside here we have the, my power, first uh -huh. power and the methanol to change. You will see the, I don't know how you call it, the emergency yeah, like exit craft. with the raft. Yes, uh -huh. and um, this is NKPA, now it's broken because I've broken it. But I have a spare one, a Garmin, there. Uh -huh. And I've used this one. And here you have all for the matusage for the uh, spare material and for uh, fix something yeah yes if you broken something you have some pieces uh, to, to change uh, up you have also the, um, the other uh, panel you see up. yes yes it', it uh, like a spare solar panel yes because if I lose a uh, foi if I lose the first power, This one that I have behind is not uh, enough, you know. So I have to put. Ah, okay. So but if... was, but was not necessary. Ah, okay. But uh, how efficient this uh, energy generator with methanol? It's exactly what the energy I was needing. Uh, it makes five, almost six, uh, five per minute ampere hours. Ага. Uh -huh. And I was needing three, three and a half, uh, four, and the rest was going to charge uh, the battery again. Okay. How many batteries do you have? We have two batteries, Sorry. Я вам покажу. Вы видите? Да, я вижу, я вижу. Я вижу Я обычно использую оба. Да, я вижу, да, да, да, да. У нас есть камеры. Вы видите, я не знаю, это вы можете Inside. Too. Uh huh. Okay. This is the power meters. Yes. Energy. Uh huh. I see. This is the IS transponder. It is the only transponder or yes, transmitter. Yes. Show you if it's still working. Yes. And you advise you, you know that exactly for uh -huh. and Uh you have VHF. It is a radio. Uh huh. Yes. Okay. Like in a normal boat, 25 yes. watts nominal, but at least 18. I've checked. Uh, and then we have here NKP, capay uh, here. Ah uh ha. -huh. But it's, now it's broken. Oops. You sailed a lot. That wasn't amazing to sail for me, you know. Ah ha. -huh. So it is a gps but according to rules you can have a gps with only with a position and use the paper maps exactly exactly in fact uh, i have here big with karta nautic, nautical cards ah so you have a big big yes. uh, amount of it, uh, okay. That it okay. Is yeah okay yeah it's a collision oh, yes, alarm yes, so yes. it's okay <laughs> and uh what's more a lot of job inside the boat during the <laughs> the race Uh, after the accident, uh, I have had um, three days with uh, no uh, sail, front sails. Just the one. Uh, was not, I was not able to to put more um, more sails up. I was hurting a lot. I've taken a lot of codeine to support uh -huh. the hand. Then slowly I begin to to re-adapt, to remake uh, the use of the boat with my handicap. Ah, okay. Can you show your boat from outside? Yes, of course. Okay. Now all the sails are there to be dry. Ah, okay. <laughs> This is the main sail. Front sails is still there. uh -huh. And there are all the spin acres we have. And you see also the torment entry. Uh -huh. the emergency sails. It's a formula like a storm sail. Yes. uh -huh. Okay. Is it only obligatory? Major. We have almost 12 meter of mass. Is it 12 meters? 12 метров от воды, или это просто 12 метров? Я не помню. Окей. Окей, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Я приеду с вами. Окей, окей. И приятно, что вас на Для меня это Очень круто. Спасибо. Здравствуйте. Вот еще один участник Наш э, старый знакомый, с которым мы встречались 4 года, еще на э, Тенерифе. Э, ты под каким номером идешь? 759. 759. То есть у тебя лодка, у тебя лодка прототипная? Очень. А где номер? Очень. Ну, номер там на носу написан. Да. А у тебя еще и мачта поворотная. У меня очень много приколов. К карбоний, Карбоний, можно можно это Единственная лодка во флоте которая выполнена из э, карбон на мекс есть такая штука не знаю такого на мекс это такие кевлара соты, из них строят э, шатлы. а знаю да вот эти которые но ну, он там же с температурой как-то связано они очень легкие, и они очень неремонтопригодные, поэтому обычно лодки из них не строят. Одноразовые? Да. Могу зайти на борт? Да, заходи. Я сделаю, я сделаю. Я просто это и искал. Так, зашел. Зайдешь? Нет. Тогда давай камеру. Ну тут сейчас небольшой бардак. Не, ну бардак, слушай. Там, что, э, я лодку разбираю. Да и после перехода бардак это вообще нормально. Это ничего в этом такого нету. Сейчас вот все вещи, которые здесь лежат, это в принципе все, что на лодке находится во время перехода. Ага, вот. это просто ты все изнутри вытащил. Я все вытащил изнутри, все паруса, все-все-все-все-все там... Вот, и понемножку сейчас прибираю, но у меня проблема, у меня много поломок было очень, во-первых, на втором этапе, поэтому сейчас э, еще починкой чуть-чуть занимаюсь до того, как э, отправить лодку во Францию. Слушай, ну поломки на больших переходах, тем более, если это рейсинг, это вообще нормально. Ну, у меня был перебор. Перебор? у Ирки был перебор, но у меня был тоже небольшой перебор. Это серьезно повлияло на спортивный результат, что первый этап был хорошо для меня, а второй этап был уже похуже. А что у тебя из такого критически поломалось? Автопилот. Автопилот. Ну, бляха, муха, это геморрой, я понимаю. Я остался э, вот Raymarine т 4000 маленький автопилот, который, может быть, э, зритель твоего канала, те, кто ходит на яхтах, знают. Вот. И он отработал 2000 миль. Э, ну, правда, в компасном режиме уже. То есть э, я не мог оставить большой спинакер и пойти спать. Вот. Ну, по спинакерам вообще спать, как бы, такое себе решение. Я не могу, у меня все время неспокойно. Мини, если хорошо настроена, она может идти под спинакером 14-15 узлов. Это, быстро. это а какой, быстро. А какой вес у лодки? А, если снять с моей лодки киль, она весит 300 килограмм. А с килем? С килем киль весит 315. То есть, 315, 315 это одна из самых лодки классиков. Ну, да, да. 300 килограмм она весит. Класс, ну, что мы разговаривали с ребятами, нам сказали, что тонну весит это серийная серийная конечно прототипы весят а, самые легкие вот моя лодка довольно легкая а, есть еще несколько таких же легких лодок они а, ниже 700 есть, но с другой стороны только ты уходишь ниже 700 сразу надежность очень сильно просили понял а у тебя я смотрю вот а, что у тебя такого из технологичного то что я вижу у тебя там поворотная мачта например да, поворотная мачта, да. ну она мало что дает на самом деле поэтому но только остро если ты идешь может чуть-чуть идти. Ну, мне так кажется. В классе мини очень много еще зависит от моды. То есть, очень много вещей, которые были модны. Например, был момент, было модно делать поворотные мачты, и все считали, что это дает что-то. Потом люди стали замечать, что не особенно много дает. Но поворотная мачта, кроме всего прочего, она а, дает, она очень жесткая. И если вдруг, например, вот бакштаг, да, то есть у меня нет актерштага на лодке, если вдруг рвется снасть, которая поддерживает э, э, мачту сзади, то ага. мачта не ломается немедленно. Ага. Есть, э, она более надежна. Конечно. Но есть минусы с ней. Она более тяжелая. Ну... Понял. А скажи, пожалуйста, Ой, ну парусов нет. же такое же количество, как у всех. Семь штук. Семь штук. Семь штук. А они чем-то отличаются или они у всех одинаковые? Слушай, на эту тему можно говорить час, действительно часами. Вот, потому что выбор парусов очень сильно зависит от средних скоростей, с которыми ходит лодка, и от того, какую форму у нее корпус. Uh -huh. Яхты нового поколения СКАУ, у них, например, совсем другие паруса, чем у нас. То есть они называются, в принципе, так же. Большой спинакер, средний спинакер, код 5, динак, но они даже выглядят по-другому. Ну, понял, это просто под, сделанный под общий комплекс, под лодку плюс да. паруса. И это одна из вещей, которую мне пришлось этим заниматься плотно. Например, у меня есть был парус такой генак, это ну, довольно маленький плоский парус, типа код ага. Вот, Но он не код он э, более универсален. И мне э, пришлось, вот новый парус, который я шил, он был меньшим размером, чем он, что у меня был, более плоский. То есть, казалось бы, менее тягучий, менее такой, менее мощный. Но это оказалось то, что надо для моей лодки, и вот сейчас... То есть ты угадал с этим? Я вообще угадал, потому что последние два дня был слабый ветер, и я объехал двоих на эту парус. О, класс, класс. Я, ну, ты уже знаешь, такая бойня была в низах. То есть уже не, ну все 16 равно, 16 какая, место, да? какая разница. А покажи, пожалуйста, что у тебя внутри. Пойдем покажу, но ну, я не знаю, как будет э, свет. Мы прольнее, там нормально Здесь небольшой беспорядок. вот. Это качающийся киль. Вот он стоит посередине. Ага. Его при помощи строп э и лебедки, которые находятся снаружи, я могу перемещать, заваливать его в левую сторону. Ну корм. понятно, если ты идешь левым галсом, ты его просто ну, да. в эту же сторону, да. грубо это говоря, примерно оттягиваешь. Как, как два человека сели тебе на борт и откренивают. <свят> О, класс. Плюс подъемный э качающийся киль, когда ты идешь полным курсом и загружаешь корму, он работает на самом деле как крыло. Он поднимает лодку вверх. Ага. То лодки. есть он тебе ее уменьшает сопротивление а -а -а. воды. Но тут он, он уменьшает вес яхты, лодка начинает как бы на киле ехать. И угу. угу. реально бывает. Такой гидрофоил да. угу. И тут, ну, тут есть куча всяких нюансов с этим связанных. То есть на какой угол он должен быть заклонен там? Не, ну конечно, это же, но ну, это уже, собственно, то, что ты делаешь, как, а так, как пилот. Э -э вот все, вот э -э здесь есть киль, там вот колодцы, вот эти кармашки, в которых разложены вещи и и здесь я живу. Ну, а само оборудование электронное, оно точно такое же, как и у всех, потому что это ну, это, это э, стандарт, собственно, э, самой гонки. Да, тут ничего особенного нет, то есть э, автопилот используется фирмой НКЕ э, на моей лодке э, и компьютер центральный НКЕ, а так все остальное карта бумажная. Угу. Все понял ну в принципе мне с этим все понятно спасибо Стоят эти маленькие лодочки, они уже демасты, то есть маст, мачты сняты, с некоторых сняты кили. И для чего это сделано, я вам сейчас покажу. Сейчас я буду проезжать и за ними приехал уже супер сервант, который их будет перевозить обратно в Ля Рошель. Некоторые, которые будут стоять в верхнем ряду, они стоят с мачтами, но большинство и без килей стоят в первом ряду, а во втором стоят, по-моему, с килями, но без мачт. Друзья, когда мы брали интервью с Ирой, это был предыдущий ролик, мы спрашивали о том, чем же питаются гонщики в мини трансах И у нас есть пачка вот такой еды, которая называется track and Eat. Это сухая еда, сублимированная, наверное, или как-то так она называется. Короче, что у нас здесь? Средиземноморская тушеная рыба с рисом. Итак, мы сегодня... Попробуем, то есть у меня есть несколько вкусов, какой-то мы распечатаем и сделаем тест, чем же питаются гонщики мини транса Понимаю, что здесь есть достаточно большой выбор еды. Итак, что у нас здесь? Это фиш. Фиш стю из Так, далее. Ух ты. Курка карри с рисом. Окей, чикен с карри. И что у нас Здесь. Креми паста with chicken and Короче, и спинач. Короче, вот какую из этих мы будем выбирать. Наверное, наверное, наверное. Mediterranean fish stew and rice. Попробуем, как оно. Для этого мы берем, читаем инструкцию. Здесь написано оторвать, залить половину воды, подождать 10 минут, и оно готово к потреблению. Ну, давайте так и сделаем. Так, Дина сказала, что она не хочет рыбу, она хочет курицу. курицу. Так, в рыжковой спагетти с куркой и та шпинатом. Да. Креми паста с chicken и спинач. Короче, вот эту вот штуку сейчас мы будем с вами готовить. Тебе нравится готовить? Я имею подозрение, что так мне понравится готовить. Так, это сухое нельзя есть. Туда нужно залить просто кипятка. Покажи, да. что там, как оно выглядит. Прямо какой-то корм для собачек. Да, или для рыбок. И пах Для рыбок. Оно пахнет, как вот мотыль <с такой сухой. Да, Короче, заливаем это кипятком. Сейчас будем питаться мотылем. Для тех, кого это важно, глютен лактоза фри. 600 килокалорий у нас получается с одной пачки. В пачке 160 грамм. В готовом виде, по-моему, около полукило получается. Так, Хотя, вот насколько я слышал, что американская еда, но вот почему-то написано, что это немецкий производитель. Фиг его знают. Кто это? В общем, короче, будем считать немецкий. О, я смотрю, ты уже сварила еду. Момент истинный. Ну что, давай. линия, до которой нужно заливать кипяточком и закрывать, и давать ему пять минут постоять. Там, по-моему, не 5, там 10. Ну, написано 5. А, может, в этой 5. давай. Я думаю еще. еще. Еще, еще. А, еще, еще. Еще, лень. еще, еще вот, еще. вот так там. Вот это линия. Да? Да, да. Ну вот, так. все. Теперь нужно зип закрыть. Ух тыжка. Что, как пахнет? Пахнет неплохо. О, выглядит тоже неплохо. Давай ложечку это насыпай. Пинат застрял. М -м. Вот такие вот макарошки. Ну что, будешь тестить? Давай, ты пробуй, потом я. Я сейчас наброшу пакет. Ну что? Не, ну ничего так. Она вообще съедобное? Съедобная. Съедобная. Что-то среднее между столовкой и львиной. Есть, что среднее между съедобным и несъедобным, да? Не, ну, конечно, я думаю, такого можно узнать быстро. Не, ну знаю, если у такое. тебя это единственная еда на переходе... Я орехи жевала с сухофруктами. Не, ну раз в день горячее все равно нужно кушать? Не, раз в день, наверное, нормально. Но в следующий раз будем рис пробовать. Может, с макарошки? Не, ну нормально, знаешь. Если уж такое, чтобы не помереть с голодовки. У тебя как Сережа? Не знаю. Затестим. Горячая. Нормально. Я бы такой мог нормально есть. Не вполне съедобно. Ну что-то среднее между вермишелью быстрого приготовления. Я так понимаю, что здесь просто много специй. Крахмал я... там еще. По крахмалу, там что-то такое, желатин, наверное, какой-то. Но на самом деле, съедобно вполне, и если еды другой нету, то раз в день можно вполне, а то и несколько раз в день можно просто чередовать вкусы, потому что с одним вкусом, наверное, будет тяжеловато, конечно. Ну, мне ширак больше по вкусу нравится, чем это. Ну, какая-то там милина банальная. Но если... То, что в другой еды нету, нет возможности готовить, мне кажется, что вполне нормально съедобное решение. Ну все, бон аппетит Яхт-транспорт Он, кстати, привез сюда какое-то количество лодок Вот видно, там из него торчит куча всего Огромный такой, Яхт-экспресс Скоро его будут топить, чтобы эти все лодки с него забрать вам показывал судно, на котором перевозили э, разные яхты, я думал, что на нем будут вести маленькие класс мини. Так вот, я так понимаю, что вот, это судно, которое приехало как раз за миниками, потому что у него два крана, и я так понимаю, что они просто будут на палубу грузить эти мини. Вот видно даже кредлы, на которые будут лодки ставиться, они такие вот маленькие. Сейчас посредине э, стоит контейнер как раз выше надписи, и видно такие как холдеры для лодок. Угу. А вот этот шарик, который висит спереди, обозначает, что судно стоит на якоре. Дневной знак. Такой большой. Мы так к нему близко проходим. Смотри, тоже антиабростайкой все покрыто, черненькой, такой, как у нас. На этой можно загорать. Да. Так они поднимают миники и потихонечку грузят их.